Я люблю свою семью. Я семейный человек. Но каждому нужно отдыхать. Вы только гляньте на время. Уже вечереет. Папочке нужно пойти поработать. Но повеселись на работе. И не забудь про ужин. А это что? Выглядит весело. Ну попробую разок. Офигеть, как же круто! Самые лучшие две недели моей жизни блин как же я голоден о нет боже мой что же я натворил это что такое эй придурок gta онлайн уже вышла ура